Всем привет, друзья! С вами ВИД, и сегодня мы посмотрим Альфа Тест игры Хан Showdown от знаменитой студии Crytek. Игра разработана на движке CryEngine. Суть игры проста. Выполняя контракты, вы получаете вознаграждение в виде долларов, за которые вы можете улучшать своего персонажа. Возрождения на локации происходят рандомно. Участников на карте до 10 человек. Если это два склады то 5 команд, которые будут бороться против друг друга, а также всякой нечисти. Главная задача убить босса, который указан в контракте. Чтобы его найти, нужно активировать 3 подсказки, которые выглядят как сияние. Но можно и не убивать босса, а подождать, пока это сделают другие игроки, а потом убив их, забрать контракт с себе и выйти с локации в специально отведенных местах. Надеюсь, все было понятно. Приятного просмотра. Так, осторожно. Никого. Так, надо ждать. А, ну значит раз тут, раз там, да? Возрождаешься. Да нет, тут рандомно по всей карте разбрасывает. Пошли к подкастке, может, ближе. Опа, это что открылось только что? Вот открывается что-то. Только, только только что что-то открыл кто-то. Иду за тобой. Медленно. По-моему, рядом, да? там здание еще что здесь дверь. Злое. Перезаряжаюсь. Готово. Так, собаки гавкают, собаки, собаки загавкали. Есть, есть, есть. Что есть? есть. Где они? Тихо. далеко по-моему собаки на нас агрятся а возможно да ладно идем тогда что там бар За подсказкой Слушай, мы можем походить по закрытой территории. А закрытая в смысле? Ну, которая отмечена, что там врага нет. Босса этого. А -а -а. На и уйти все спокойно. нападать никому ни на кого не будем а, я думаю что мы там найдем под аптечка найдем подказстрстрел она он... открой двери двери застрял а, вот. точно застрял ну, слава богу отлип с севера с нуля был стрелок идем на Е тележки на сорок пять кстати а очень может быть что на закрыты вороны Зак... Очень может быть, что на закрытой территории нет подсказок. Ну я думаю, такие есть. Два от этих куриц подальше отойдем. Ну и в заднике. Блин. на mm нас -hmm. это ты да да это я Дрожавяк. что, пошли куда-то? Что тут там сидеть? Ага, подсказка. Где? Ну вот возле меня Чё, да но она закрыта можем пойти на кипрус купрус не знаю как правильно от которая возле левого выхода Плин. Не нормал, что Угу, стрельба, по-моему, на триста сорок пять. Ты слышал, да? Ну это далеко. Кажется, босса валит. Да. Yeah. что ты не показываю а это от тебя звуки слышно на левый выход пойдем что ли не а почему на выход там есть ну... рядом ферма или что-то в этом духе ну, мы там можем... есть вообще знак Там глухо не знаки есть на 270 пошли к нему мне кажется уже босса валят да пусть валят может быть их убьют на 30 даже на 15 что-то большое ходит. Да, тогда надо попробовать залезть на крышу и оттуда его снять. Кого? С дровяка. Да пошли, зачем вам он... нужно? Пошли на подсказку лучше. Давай, ты останься. Папы, ты Это я, да. Ты останься, я пойду подсказку возьму. Ты что, думаешь, что здорово это? этот? Не, не, -не, не, она сзади тебя, она вон там на вышке. А, я вижу. Слушай, хочу попробовать винтовку, ты не против? Ну попробую, конечно. Не все равно, я вообще хочу на кого-то напасть, на игроков, на каких-то. Ты что, попробовал? Да, прикольно. Так мы можем так по левому краю пойти дальше. Согласен? Угу. А что ты с вас спрыгнул бы, так проще? Ты жизни не теряешь. На выход пойдем, или ты хочешь напасть? Ты Если напасть? напасть, тогда надо идти на север. Ну да, пошли, я же говорю, на север пошли. Может, отожмем это? Что-то отожмем? Ну, хочется побольше заработать. И это напасть на кого-то, хочется убить. То есть зомби неинтересно, интересные игроки. Ты на зомби пошел? Не-не-не, я просто вдоль берега иду, расчищаю дорогу. Это два выхода, один тут внизу, один там вверху. На севере один. Вороны. Давай слева пойдем обойдем. Слышишь, да, стрельба? Здоровяк. Я взрывчатка, если есть, есть еще одна. Можем подорвать босса потом. Согрел, согрел. Зомби Готов что в коллизии там босс да очень может быть что именно там Ну по зоне видишь так. может и нет. смотри на 60 есть отметка ну пошли к нему И одна левее отметка на 30. Это вообще рядом. Что мне кажется, что убили тех, кто босса убивал. Ну может быть, тогда вся карта наша, можем хоть всех зомби перевалить. А откуда-то знаешь, игроков нету больше. Тихо слишком. Да, я думаю, таких, как мы тут полно. Так, ну-ка давай в рассыпную я зайду, в, ну, эту штуку активирую, посмотрим, где давай. главное. Смотри, там слева от здоровяк. Не, видишь, совсем в другом месте. Да, согласен, все, иду к тебе. как-то тихо. Что, что тихо? Вообще тихо как-то все. Будем идти на босса? Да, не уверен, что это хорошая идея. У меня винтовка у тебя тоже. Но есть еще этот. Динамит один у меня есть. Да, так один динамит, что ли, убьет его. Ну, заберет почти половину жизни ему. А ну и же его покоцали его уже там, походу. Ну. Они... О, нет, стрельба есть. Да. 30. Пошли подкрадемся к хоть. игрокам-то да. Слева здоровяк. Нам лучше немножко в рассыпную идти. Чтоб на засаду не нарваться. Согласен. Собаки где-то слева будут. А я... я на 120 пойду. на Даже на 105. Просто если далеко отойдешь, то если на тебя нападут, то ты сам не, не, не пристрелишь их. Сейчас она может ближе подкраса. Стрельба, стрельба на 60. Походу, где-то в районе этого дома. Да, там лошадь. Что? Лошадь плачет. Нападем? Они сейчас сами к нам придут. Да. Так, вороны. Ага. Uh -huh. Давай их просто подождем. Можно, конечно, их спровоцировать. Я могу отсюда из кустов сглушителя выстрелить по бочке. Так, Пусть они не Убил только что своего. Это я двоих убил сейчас? А, нет, тут я... ага, ага, слышу. На 30. Я вамбар. Зомби ломбаре. Жизни. Это босса походу валят похоже на то вот они видишь убили тут а это что горит не понятно так на 30 близко близко близко близко в воде уже нет нет ошибка это зомби был слышишь да их да, да. Блин, подпалил себя, прикинь. И ты тоже. Ай, лечись, лечись. Собаки. Слышишь? Да. На 75. С той стороны. Что делать было? Они в... на Элис фарм, по-моему. Может пойдем налево на Энку. Наша задача их первыми увидеть, понимаешь? Да. Собаки Собаки. Привет. привет, привет. Сейчас, сейчас, подожди, подожди нет в охотника играем это вообще чего хант шовдаун игрушка то что край раньше была вот разработчики сделали сейчас охотником это где надо два или три часа стоять ждать добычу какой-нибудь да? не не не, не. Не, ну тут охотишься на, типа, на нечисть. Так, тихо-тихо, они же рядом. Близко-близко слышу шаги. Не знаю, зомби это или нет. А как игрушка называется, я посмотрю точно. Hunt Showdown. Ну зайди, посмотри, во что, во что я играю. В Steam зайди и посмотри, во что я играю почему то не пишет, что ты а что играешь, чем ты дело. Не вообще напишу, что ты офлайн. Есть, есть вороны рядом. 120, 105. Справа на 165. Есть, есть контакт. 165, красный амбар. Один. Здрасте. <клышко> <Бьем>. Красный амбар. <клышко> Готов. Уходим отсюда. Уходим. Куда, куда? На, вот наверное. Нашумели, там жопа. Слева зомби много. А, нет, собаки. Это собаки, все. Теперь... Блин, здоровяк. Да, вижу. Так, давай переждем, посмотрим. А там только вдвоем можно или втроем, в честном тоже? По-моему, по два только, да? По-моему, -по, по два, да. Так, а ты сейчас, как ты, ключа ты никак не получишь. А она закрыта, что ли? Конечно, это да. закрытая альфа. На Надо было заранее подписываться на нее, на эту игру. О, блин, крутышки. Че, вроде бы выглядит неплохо. Ну, выглядит, да. Графика крутая, звуки крутые. О -о -о, радуй, ним... Это те, кто Crysis сделал, игру. Да не, это движок просто, этот же. Да, ну, ну как кр кр CryEngine движок. Так, я что-то не вижу и не слышу. Вроде никого. Не знаю, но стрельба была у босса. Ну, то, что она у босса, это, конечно, здорово и замечательно. Mm, да. Может, босс добил их, как думаешь? User left your channel. Смотри, на карте за Элис Фарм Откуда мы сейчас убежали? Есть телега, можем конечно туда пойти, подхилиться или пойти сразу к боссу. А, а ты не подхилишься, у тебя две же повозки красных и третья такая да. серая, да. правильно? Да. Ты ее не подымешь, я подходил к этому, она не, не дохиливает теперь до конца. Шприц уколите, 100. чтоб... С -с Тихо, пятнадцать. Сорок пять. Ну да, где-то в том диапазоне. Шприц себе уколи. У тебя жизнь пополнится полностью. Тихо-тихо-тихо-тихо. Аптечной... Куры-куры там морут. Пусть пусть и пойдут к боссу. Пусть идут. О! Увидел, да? Ну это на 75, правильно? Они у босса, походу, там. Да, да. Может, ближе подпрыгнемся к ним. А да. ты уверен, что они одни? Нет. <свес> <свес> <свес> Я не уверен. Здесь же не пишет, что только сколько игроков еще осталось. Вот она 75. Наверное. Ну, курица продолжает, аморать. А, там и да, да, да, да, осторожно, здоровяк идет. Близко, близко есть. Мне кажется, это на босса. Это босса валят. Еще потому что часто стреляют очень. Не. Нет. Так, очень может быть. Да на боссе да. мы же идем в сторону босса. Что-то может быть. Это только бос. Куры орут, блин. Я бы на их месте тоже орал. А чуть-чуть ты налево ушел. Ну, чтоб не шлепать по воде. Слишком палевно. Так. Понимаешь? Понимаешь, они могут... Не обязательно, что они сидят прямо внутри. Они могут быть где-то рядом. Понимаю, может одни стреляют, а сейчас вокруг такие, как мы, сидят, ждут. Правильно? Вот-вот. Для меня эй, вроде эй, эй. зомбак. Один убитый тут зомбак. А это игрок убитый, зомбак убил игрока тут. Да, да, да, это возле куриц, явно возле no, куриц стреляли. Стой, стой, стой, стой, не спеши там. Помочь? Нет, нет, нет, тихо, я ножиком, все хорошо. Тихонько, тихонько, не, не спеши. Так что это тихо стало очень. Акура угу. опять орут. Слева. На 345. наверное внутри. Это в красном, да? Смотри, на 105. Yeah. На 105 есть дом белый. Mm -hmm. Можно там укрыться на время, пока они там не разберутся с этим безобразием. Давай, я потихоньку пошел. Опять утихли. Они, по-моему, патроны подбирают. Блин, один, по-моему, меня увидел. Не точно. Где? На 15 в здании, в правом, на втором этаже. он меня спалил понял уходи ну не могу он будет стрелять по мне что думаешь вижу вижу вижу мне нужно чтобы он прошел чуть-чуть дальше У меня выхода не было стреляет по мне все нормально все нормально ты главное отойди я в укрытии Давай, двигай, двигай, я его ранил. Ранил. Он вот. умер. Да, да, да. Еще один должен быть правильно. А он Но умер э... или ты его просто положил? Там же, пойдем отнимем. Он нет. умер. Ну, он взорвался. Если кто-то будет двигаться, я увижу. Это еще один Но должен быть, лежит. правильно? Да, да, да. Вот слева обойти. Давай, двигай слева. Движения не вижу. Так, я там где телеги. Понял. Ты уже ближе тут тоже. на меня вороны сагрили? Mm -hmm. Да, походу. 80 процентов mm -hmm. минерации тихонько тихонько может быть здесь этот тип Думаешь? Не знаю пока. Так. Как на второй забраться? А. Тут лестница. А, этот убить тут. Больше никого? Нет. Иду к тебе. А где сам зомби? Мы не его убили. Не знаю. В этом большом. Так, тихонечко, тихонечко. Так, урок, Он внизу. Внизу видишь? Метка, метка есть, появилась. А, да, вижу. Подвале. В подвале. Метка в подвале, а так людей не вижу, не слышу. Ты так сильно топаешь, да? А, да. Забирай. Ты взял, да? Да, да, да. Уходим. На 45. Выходим. Так, здравяк. Давай, Давай нас ну ножка пока. Куры, куры. За нами идут, походу. Слева. Не, куры, куры там, это, этот. Входим. Давай, на НЕ. Справа. Готово. Вороны. Слевей беру. Мы же на карте обозначаемся, если будем на месте Да-да-да, знаю. Да. Хорош. Еще один впереди зомби. Я займусь им. Идем проверить чуть-чуть, там вороны. Блин, мы тут как на ладони. Главное выйти сейчас. Понимаю, но не проворонь момент, если вдруг кто-то будет согласен. Собаки. Где? На Эльвеи возьмем. Понял, не расслабляйся, а то тут мало ли. Да, да, да. Я выхожу. Лучше двигаться, чтобы они если что-то промазали. Хо-хо-хо-хо-хо! <свят> <свят> вот это было интересно. Да, да, это круто было. <свят> интересно, что вы дадут? А э, еще раз не понял, за что ты сказал? Что интересно, не... что дадут? А, ну сейчас посмотрим. Что нам там выдадут? Что я зависла у меня. У тебя тоже висит? Не-не-не, разлагалось сейчас. А, да, разлагалась. Уже 225 долларов. Тысячу. Тысяча опыта и 300 долларов. Да, мне добивает пока. У меня 375 долларов уже. 375 долларов, а опыта не знаю сколько. 10 уровней дали. Ничего себе. Круто. Вообще. О, маленький. А что тут? Сердце какое-то выпало. это навык, который ты можешь открыть для своего охотника. А. -а, -а. Когда его выбираешь, там справа внизу есть апгрейд.